Могут ли крии помочь человеку, который долго употреблял наркотики, имеет зависимость и страдает поведенческим расстройством, умственным расстройством? Может ли крии помочь в таком случае? В очень небольших объемах мы работаем с такими людьми, но чтобы охватить массу людей, нам понадобятся соответствующие условия и система обеспечения. Определенно, таким людям можно помочь, но для этого требуется определенная атмосфера, определенные условия и прочее. Сейчас волонтеры и медитаторы хотят построить центр в Соединенных Штатах. Для этого они приобрели участок земли в Теннесси. Это очень красивое место, там три водопада, очень хорошее место. Если в скором времени получится создать там центр, то мы сможем подумать о проведении подобных мероприятий. Но сначала следует обустроить пространство, обучить людей — это долгий процесс. Но определенно, таким людям можно помочь, если они по меньшей мере хотят, чтобы им помогли. And какой бы ни была зависимость, один аспект — это привязанность ума, а второй аспект — это может стать физиологической зависимостью, которая возникает со временем, когда тело привыкает к определенным веществам. Даже если вы захотите избавиться от этого на уровне ума, тело не позволит уйти от этого. Для подобных случаев у нас есть очень мощные крии и кармы. Крия означает «внутреннее действие», а карма — «внешнее». И крии, и кармы, и их комбинации можно использовать для полного очищения тела, чтобы устранить привязанность на физическом уровне. Как только физическая привязанность исчезнет, вопрос будет только в поддержке со стороны общества и семьи, потому что невозможно навсегда оставить человека в центре. Но какова здесь поддержка со стороны общества и семьи? В США эта поддержка очень слабая. Если вы идете по улице, все так и тянет вас в этом направлении. Для человека, который уже попробовал, Существует столько соблазнов на улице, которые влекут его в этом направлении, не так ли? Нет поддержки со стороны общества. Есть пара человек, которые уехали отсюда, прожили в Индии долгое время и полностью избавились от зависимости. И в итоге они не хотят сюда возвращаться, потому что они знают, что стоит им приехать, как они встретят старых друзей и неизбежно вернутся к старому. Но жизнь так не работает, до тех пор, пока они не захотят разорвать все связи с этим местом и не займутся чем-то другим, что, как мне кажется, стоит того. Но это невозможно для больших групп людей. Такое доступно только отдельным людям.